Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Приказ Верховного Главнокомандующего Союза Советских Социалистических Республик о приведении страны к готовности защиты от внутреннего и внешнего врага по законам войны и военного времени на всей территории Союза ССР. Во исполнение указа Президента СССР от 18 марта 2010 года о возрождении органов, структур, организаций, союза ССР для наведения конституционного порядка на всей территории СССР. Указа в Рио Президента СССР от 18 марта 2010 года о приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-подрывной террористической деятельности организованных преступных сообществ, выступающих от имени нелегитимных, незаконных, неправомерных государств, образованных из республик, входящих в состав СССР. Международного соглашения от 18 марта 2010 года. Договор об организационном, политическом, военном, экономическом и ином союзе стран северного полушария планеты Земля. Далее Международное соглашение или Северный союз или союз стран северного полушария планеты Земля. Принимая во внимание, что для прекращения иностранных коллаборационистских интервенций, терроризмов, агрессий, войн и иных преступлений для наведения конституционного порядка необходимо активизировать деятельность в области, переп... в области переписи населения, регистрации, учета и оформления граждан СССР в кадры Государственного аппарата Союза СССР и Союзных республик, а также для регистрации юридических и иных лиц Необходимо восстановление разрушенной, разворованной системы регистрации, учета, оформления в кадры, как минимум на территории Союза Советских Социалистических Республик, как максимум на территории Союза стран Северного полушария планеты Земля. Она же территория, переданная грамотой Александра Филипповича, царя Македонского, государя монархии, благородной породе славян на вечные времена. Она же территория Северного полушария от Северного полюса до Северного тропика, или тропика рака. Принимая во внимание обострение политической, военной, экономической ситуации на территории СССР и на всей планете, фактическое объявление войны гражданам СССР через введение различных режимов, типа самоизоляции, пропускного режима, разделения граждан на въездных с территории проживания и на, вы... на невыездных, не имеющих права вообще никакого отношения, что можно классифицировать в соответствии с принципами международного права, как геноцид, а с позиции сформировавшейся политической системы, как фашизм, только еще более изощренной форме. Исходя из вышесказанного, приказываю, в связи с создавшимся положением в мире по проведению широкомасштабной мировой военной операции под названиями коронавирус, он же COVID-19, неконституционности, незаконности, медицинских опытов и иных преступлений на земле, в том числе на всей территории Союза Советских Социалистических Республик, а также в связи с угрозой начала боевых действий, в том числе против граждан СССР, когда Верховный Главнокомандующий и Министр Обороны незаконно созданного постсоветского лжегосударства Российской Федерации и иных незаконных образований на всей территории Советского Союза Привели в боевую готовность А. Космические войска, Б. Ракетные войска, В. Авиацию, Г. Военно-морской флот, Д. Сухопутные войска и якобы гражданских министерств, ведомств и иных структур Российской Федерации и аналогичных действий не только всех незаконно созданных постсоветских лжегосударств, но и всех лжегосударств мира и частных военных компаний всего мира. В этих условиях Советский Союз, в части защиты своего пространства, территорий, а также всего населения, вынужден адекватно реагировать на эти события. Восстанавливаемым органом Союза Советских Социалистических Республик, а также всех союзных республик в составе СССР, Российской империи, Русского царства, а также всех, которые были ранее вглубь веков в данной стране,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 но и объединять все население мира, имеющее отношение к данной стране, в том числе родовые корни для защиты мира на земле и всего человечества. Союз Советских Социалистических Республик в лице в президента СССР, в председателя Верховного Совета СССР, в РИО верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, в председателя Государственного Комитета Обороны вынужден параллельно с восстанавливаемой конституционной гражданской властью возродить не только военную, но и все виды иных властей страны, государств, в том числе предыдущих национальные, народные и так далее, государственному комитету обороны Союза Советских Социалистических Республик в кратчайшие сроки восстановить военные органы власти страны, государств, в том числе предыдущих национальные, народные и так далее, участвовать в международных аналогичных структурах. Всем ведущим специалистам, связанными с иными видами власти, кроме гражданской и военной, создать соответствующие органы страны в СССР, в союзе стран северного полушария планеты Земля, представив соответствующие документы в Рео-президента СССР, в Рео-председателя Верховного Совета СССР, в Рео-Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, в Рео-председателя Государственного комитета обороны СССР в кратчайшие сроки и обратиться в Главное управление кадров СССР для постановки на учет получения назначения в соответствующие структуры, исполняющие приказы соответствующих ветвей и органов власти. Всем военнослужащим СССР, уволенным не Министерством обороны СССР, а Министерством обороны незаконно созданных постсоветских лжегосударств, приступить к исполнению своих должностных обязанностей по своей должности в том же звании и должности, с которой они были уволены, одновременно заявив о себе в Главное управление кадров СССР для постановки на учет получения назначения в структуры, исполняющие приказы ГКО для восстановления своего воинского подразделения. Всем гражданам СССР, имеющим на руках военные билеты, как Министерство обороны СССР, так и Министерство обороны незаконно созданных постсоветских лжегосударств, связаться с Главным управлением кадров аппарата президента СССР для постановки на учет, получение назначения структуры, исполняющие приказы ГКО для восстановления своего воинского подразделения. Всем сотрудникам МВД СССР, уволенным не Министерством внутренних дел СССР, а министерствами внутренних дел незаконно созданных постсоветских лжегосударств приступить к исполнению своих должностных обязанностей по своей должности, с которой они были уволены. Заявиться в Главное управление кадров СССР для постановки на учет, получения назначения в структуры, исполняющие приказы ГКО для восстановления своего милицейского подразделения. Всем сотрудникам и военнослужащим ВЧК РСФСР ГПУ РСФСР, ОГПУ СССР, НКВД СССР, НКГБ СССР, ГУГБ НКВД СССР, НКГБ СССР, МГБ СССР, МВД СССР, КГБ СССР, уволенным неуказанными структурами, а МСБ СССР в первом году. ЦСР СССР в 1991 году, КОГ СССР в 1991 году, КГБ РСФСР, Агентство Федеральной Безопасности РСФСР, Министерство Безопасности Российской Федерации, ФСК России, Республиканскими Органами Госбезопасности СНГ и аналогичными структурами незаконно созданных постсоветских лжегосударств Приступить к исполнению своих должностных обязанностей по своей должности со своим званием, с которой они были уволены, заявившись в Главное управление кадров СССР для постановки на учет получения назначения в структуры, исполняющие приказы ГКО для восстановления своего подразделения. Всем сотрудникам иных спецслужб СССР, уволенным, не соответствующими спецслужбами СССР, а спецслужбами спецслужбами незаконно созданных постсоветских лжегосударств приступить к исполнению своих должностных обязанностей по своей должности, с которой они были уволены, заявившись в Главное управление кадров СССР для постановки на учет получения назначения в структуры исполняющие приказы Государственного комитета обороны для восстановления своего подразделения. Всем сотрудникам Ранее существовавших министерств СССР, ведомств СССР, иных структур СССР, распущенных неконституционных государственным советом СССР и иными министерствами, ведомствами, структурами незаконно созданных постсоветских лжегосударств, приступить к исполнению своих должностных обязанностей по своей должности со своими научными и иными званиями, с которыми они были уволены заявившись в Главное управление кадров СССР для постановки на учет и получения назначения в структуры, исполняющие приказы Государственного комитета обороны для восстановления своего подразделения. Всем сотрудникам всех предприятий, организаций, всех форм собственности, направлений деятельности, в том числе ранее существовавших, распущенных вместе с соответствующими министерствами, ведомствами, иными структурами СССР и иными министерствами, ведомствами и другими структурами незаконно созданных постсоветских лжегосударств приступить к исполнению своих должностных обязанностей по своей должности со своими научными и иными званиями, с которых они были уволены, заявившись в Главное управление кадров СССР для постановки на учет и получения назначения в структуре, исполняющей приказы ГКО для восстановления своего подразделения. Всем людям, любой национальности, владеющих любыми языками, культурами, находящимися вне СССР, а также теми, кто внутри ССР, но не имеет возможности оперативно связаться с указанными высшей структурами и лицами по месту своего нахождения, делать полезные действия, формируя необходимые организации, при первой возможности связаться с вреопрезидентом СССР, вреопредседателем Верховного Совета СССР, в РИО Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР, в РИО Председателя Государственного комитета обороны СССР и главным управлением кадров СССР для постановки на учет получения назначения в структуре, исполняющей приказы соответствующих структур. В республиках, регионах, городах, районных центрах и иных территориальных образованиях Союза Советских Социалистических Республик управление передается комендантам военных комендатур назначенных приказом Государственного комитета обороны. Комендантам назначат ответственных за жизнеобеспечение инфраструктур в населенных пунктах. Все органы управления Возрожденного СССР переходят на работу в режиме военного времени. Министерству финансов СССР предусмотреть мобилизационный бюджет СССР на обеспечение деятельности, описанной данным приказом. Госбанку СССР за счет консолидированных прав требований открыть соответствующие счета всем организациям, связанных с данным приказом. Перечисленным выше структурам организовать работу по регистрации населения страны так, чтобы закончить ее максимально до 31 декабря 2020 года. Государственному комитету обороны определиться с последующими действиями, в том числе с датой временем и местом объявления чрезвычайного положения, военного положения или войны. После 25 апреля 2020 года любое лицо, действующее против СССР, против граждан СССР будет рассматриваться как изменник Родины, изменник государства со всеми вытекающими последствиями законов войны и военного времени, а любое лицо, в форме или с оружием в рукав, применившее оружие против граждан СССР, а тем более должностных лиц СССР, будет приравнен к врагам рода человечества или дикому зверю, опасному для человечества, а потому объявляется вне закона. Любой субъект права, начавший военные действия против единственного в мире конституционного, законного и легитимного Союза Советских Социалистических Республик а также его мирного населения, независимо от результатов войны, обязан оплатить СССР не только восстановление всего разрушенного, а также выплатить неустойку за каждого погибшего стоимость оценки утраты им жизни в течение семи дней. В противном случае он объявляется банкротом без права восстановления статуса субъекта права. Надзор за исполнением настоящего приказа возлагаю на Министерство юстиции СССР. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. С момента официального опубликования данного приказа любым официальным органам средств массовой информации, в том числе интернет, он становится изменяемым только полномочным, легитимным, правомерным органом Союза Советских Социалистических Республик. С момента опубликования данного приказа Любым официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое персональное или коллективное лицо национального, государственного или международного уровня, не являющееся полномочным легитимным законным правомерным, органом легитимного Советского Союза, посигнувшее на отмену данного приказа или даже на изменение его в любой части, объявляется преступником продолжающим войну против Союза Советских Социалистических Республик, а с учетом законов войны и военно-времени, врагом СССР со всеми вытекающими последствиями. Город Москва, 23 апреля 2020 года. Благодарю за внимание.